Привет, дорогие ребята, с вами снова Optimus и снова Хил Клим Racing. сейчас у нас будет, а пока давайте откроем вот этот чемоданчик, один кристальчик и 125 тысяч, то есть 1250, почему вы меня не поправляете, ребят, было бы неплохо, если бы вы меня поправляли. В общем, если будете встречать ошибку, пишите об этом мне, я буду пытаться их исправлять. А пока давайте дальше, наверное, покатаемся с вами а, зима на носу. Вот наш супер дизель новых машинок, мы пока ну, не подкупили, денег не, не насобирали, думаем брать танк или формулу, а, не знаю еще пока, <с> денег в принципе все равно мало. А пока давайте с вами на супер дизели проказимся у нас уже двигатель супер крутой, вот, да-да-да, соперники у нас тоже довольно довольно прокачаны. В общем, оптимус вперед, давай, давай, давай, давай, давай, оптимус, оп, водичку попали, и ничего на задних колесах пока едем, получили приз и взлет, уху. Вот, вот здесь вот мы от ребят и оторвемся, давай, Оптимус, вперед, а, да, да, да, да, да, да, да, да давай осторожно, так не не, не вот, держи равновесие, все у нас нормально, все получится. А, самое главное, я тебе напоминаю, не пропускай заправки ни в коем случае. Это, кстати, самая главная ошибка на вот этой трассе – пропускать заправки. И я думаю, вы сейчас со мной согласитесь. Топливо заканчивается. До следующей заправочки у нас, в принципе, не так уж много и осталось. Нас догоняет на деревянных колесах Парень какой-то а, догоняй-догоняй, но не догонишь. Ай-ай-ай. Вот. Вот в чем проблема. Топливо закончилось. И управлять мы машиной уже не можем. К сожалению, мы разбились. Но ничего страшного. Едем... Дальше, какая жалость, аж 25 монеток нам дали, а впереди у нас большой воздушный кубок, ну здесь мы уже точно покажем всем ребятам, кто в доме хозяин, и я думаю результат нас потешит, ну естественно и приз тоже, соперники у нас немножко послабее, но это не важно, главное хорошо собраться и хорошо проехать. А, идеальный старт. Езда на задних колесах. Много времени в воздухе. Мы просто стартанули неимоверно. Уху, как ребята летают. Круто! Круто! И мы полетаем! Аж 10 монеток получили за это. Так за, А, заправка уже не нужна. Ух, медалька у нас! Ура! Спасибо за медальку и за первую позицию. Первые три очка в нашу копилку. Что же будет дальше? Смотрим, едем, лайкаем, делимся нашим видео. А пока, наверное, будем просто болеть за Оптимуса. Опять идеальный старт. Но просто все сулит нам лучшую, лучшие результаты. Может быть, даже сейчас и рекорд поставим. Вот так вот. Едем на расслабоне. Летаем, Сколько же мы летаем? Монеток много мы собирали. Заправочка обратно Самым финишем. Ух, медалечка! Спасибо за вторую медаль. И еще три очка в нашу копилку. Осталось немного. И еще один заезд. И мы все-таки поймем, кто же на большом воздушном кубке победит в этот раз. Естественно, я... не понял. А где наш идеальный старт? Ну да ладно, старт не идеальный, а поездка должна быть идеально на задних колесах. Что даже монетку не дали. Ребята, на монетку не дали. Мы ехали на задних колесах, а на монетку нет дали. Ну и... и в конце медальку нам не дали. Ну это просто расстройство. Мы очень расстроены. Не знаю, как вы, а я расстроился. Ну, да ладно, 350 монеток, ух ты, золотой сундучок, 8 часов, ах, вот почему монетку не дали, нам просто брать ее некуда, у нас уже их 10 штук. Открыли сундучок, получили свои 5 500 и 5 кристаллов, и что, что, что, что, через 8 часов откроем золотой сундук, посмотрим, что там. А пока погоняем, погоняем по шахтам, а, честно вам признаюсь, я уже говорил в предыдущих выпусках, кто видел, кто не видел. Кстати, кто видел, пишите, я уже знаю, что шахты одна из самых нелюбимых моих гонок. А почему, вы сейчас, в принципе-то, узнаете. Вот, много времени в воздухе и сломали мы себе шею. Первый заезд и шея сломана. И, кстати, не мы одни. У нас таких аж двое. Видимо, на супер в шахтах ездить очень Плохо. Uh, у кого-то читал, что на разных гонках нужно ездить на разных автомобилях. Вот. Не знаю, насколько это правда. Uh, кто проверял, поделитесь, пожалуйста, опытом. Я, честно, не проверял. Гоняю на супердизеле. Ну, в шахтах не совсем комфортно. Ездить можно. Ну, честно говорю, ездить можно. Но нужно ехать в определенном режиме. там, Вот так вот не врубаться, чтобы ее не ломать. Что же это такое? Второй заезд и вторая сломанная шея. Так и шеи не, не напасешься Вот третий, третий заезд. Буду надеяться, что хотя бы в этой гонке у нас шея останется целой. Да, да, да, да. Идеальный старт Я вообще молчу. Вообще молчу. Много времени в воздухе. Ладно, пойдет, пойдет. Летим, что же, ё-моё, ребята, опять сломали шею. Ну, как-то нам сегодня не везет, наверное, на этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, делитесь нашими видео. Пока-пока.